Блин, только несколько мгновений в жизни решают герой ты или нет когда делаешь важный выбор чем-то жертвуешь себя осаживаешь друга спасаешь врага вот в такие моменты с вещей спадает все лишнее мы встаем в истинном свете какими сами всем goodbye, бай леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи